Привет, друзья! Сегодня я буду снимать опять про коронавирус. На это видео будет, скорее всего, про иммунную систему. Вот, сейчас в мире происходит много эпидемий, пандемий, вот коронавируса, и врачи не знают, как лечить вот этот коронавирус. но они пробуют лечить симптомы, да? То есть э, э, лечат они именно вот этот э, симптомы, то есть э, повышение температуры. Они это делают как? Ну, обычно э, дают антибиотики, да, чтобы э, отключить иммунную систему. Вот. Иммунная система отключается, не борется с болезнью и температура спадает. Но это приводит к тому, что у людей внутри вот этих легких начинаются вот эти, появляются грибки, начинают вырастать грибки, потому что иммунная система полностью отключена, потому что они принимают вот этот иммунодепрессанты, то есть антибиотики, да, вот, и человек какое-то время дышит на искусственном вентиляции легких потом умирает вот и что же делать тогда вот ну если человек допустим заболел вот у него поднимается температура и это значит иммунная система распознала болезнь и это уже хорошо потому что она уже начинает бороться с этой болезнью, именно коронавирусом. Именно поэтому температура у человека повышается. Вот. Допустим, shines. проходит какое-то время, вот, и этот, называют это инкубационным периодом, да? вот. и потом человек начинает болеть, повышается температура это значит э, температура повышается за счет того что э, иммунитет борется с этой болезнью да вот этим с, именно вот с коронавирусом и э, можно конечно снижать температуру вот но э, не отключая иммунную систему вот, то есть э, можно попробовать просто охлаждать вот э, голову, да, холодной водой и протирать спиртом вот, э, открытые участки, где этот э, проходит кровь, э, главные артерии, ну, чтобы температура не не так сильно повышалась, да вот И вы должны понять вот, механизм иммунной системы, почему она так работает. Вот. То есть иммунная система пытается повысить температуру, да, температуру тела для того, чтобы выделить из организма водород. То есть она пытается поднять температуру тела, чтобы из гидридов, гидридов из гидридов она пытается выделить водород водород. Вот. водород что такое водород водород это у нас антиоксидант то есть Водород это единственный антиоксидант, да? Вот. То есть любой антиоксидант это всего лишь донор водорода. То есть именно водород нужен для человека, чтобы человек боролся с свободными радикалами. А именно радикалом, которые создает иммунная система. Вот. То есть иммунная система сама выделяет вот этот мощный перекись водорода, вот перекись водорода, то есть это у нас химическая формула H водород и кислород два кислорода, вот вот этот кислород освобождается когда она встречает болезнь и пытается сжечь какую-нибудь клетку, да, просто она прожигает. Допустим, клетка состоит из разных молекул. Допустим, да, с этим допустим, углерод. Вот. Чтобы сломать вот эту клетку, иммунная система сжигает вот этот углерод путем соединения вот этого кислорода. Вот этот кислород соединяется с этим с углеродом, и получается уже молекула СО, допустим, да. И точно так же она, вот этот кислород соединяется с другими молекулами, так просто этот, допустим, коронавирус, она просто сжигается, сжигается, но освобождается вот очень много, очень много э, вот этого гидроксила-радикала. вот Это радикал убийца э, Вот этот радикал, она э, разрывает ДНК. То есть у нас есть ДНК. Вот, и этот ДНК разрушается вот этим гидроксилом-радикалом. Вот. вот это... Радикал убийца. Вот это самый главный радикал, который повреждает наши клетки. Вот. Иммунная система создана именно для того, чтобы вот этот, э, смягчать вот это действие вот этого гидроксила радикала. То есть иммунная система сама знает, что он уничтожает вот эти вирусы с помощью перекиси водорода. При этом иммунная система точно знает, что при этом выделяется много вот этого а, гидроксила радикала. Вот. И возможно у него есть механизмы, которые распознают вот этот а, гидроксилорадикал. радикал. Вот. И это, и это создает повышение температуры тела, да, чтобы из гидридов человека выделить вот этот водород. Водород у нас является вот этим катионом, да, который просто соединяется с гидроксилом радикалом, превращается в H2O. То есть, просто гидроксил радикал просто исчезает. Ну, превращается в воду. Вот. То есть, для иммунитета нужен именно вот этот водород. Вот. Видите? Но, есть еще одно НО. Иммунитет работает не всегда. Для того, чтобы иммунитет работал... Человеку нужен гормон тестостерон. тестостерон. Вот. Гормон тестостерон вырабатывается надпочечником. Вот. Постоянно вырабатывается надпочечником. Если у человека много тестостерона, то у него иммунитет работает стабильно и очень сильно да то есть э, э, благодаря тестостерону иммунитет э, сразу же уничтожает вот этот э, коронавирус вот ну какое-то время иммунитет еще может вот э, не обращать внимание вот на этот коронавирус то есть э, проходит 14 дней да, пока она просто не замечает или изучает вот вот этого коронавируса если иммунитет понимает что это чужак что это ненужный вот этот человеку вирус коронавирус то начинает бороться с этим коронавирусом да вот и эта борьба вот борьба если нету вот этого водорода, то повышается температура обычно у, у допустим здоровых людей да, вот этот коронавирус протекает ну как бы бессимптомно, то есть э, температура не повышается ну у престарелых вот этого вот водорода нету, да ну они сидят дома там не обтираются холодной водой не закаляются, не моржуют, ну, то есть у них просто этого водорода нету, вот питается плохо, да, допустим, и поэтому у них начинается повышается температура, и врачи уже отключают иммунную систему и этим усугубляет положение вот этого человека, да, то есть у него уже вот э, в грудной клетке появляются уже другие патогены, вот появляются грибки, да, вот, то есть там все равно как э, в раковом опухоле, да, то есть грибки можно было бы еще этим какими-то щелочью, допустим, да, э, защитить организм, ошелачивать организм, ну, попробовать. Я не знаю, вот, но это уже к, к разряду лечения вот раковых опухолей, вот, то есть, э, э, уже лечение не коронавируса, а вот грибковых заболеваний, вот. Но если бы иммунитет э, стабильно работал, вот эти грибки э, были бы полностью уничтожены иммунной системой, вот но, как мы поняли, иммунная система уничтожает не только вот эти болезни, да, вот эти грибки, вот эти коронавирусы, но она также выделяет очень мощный вот этот количество радикала убийцы гидроксила радикала, который уничтожает здоровые ДНК по всему телу человека, то есть уничтожается полностью человек, да? И э, защитить человека мог бы только вот этот э, катион водорода. А ее мы можем получить только если у человека в гидридах, у переменных гидридов содержится водород. А если вот этого водорода у них уже не содержится, то организму иммунитету вынуждено приходится повышать температуру тела, чтобы из вот этих переменных гидридов как-нибудь еще выделить немного количество вот этого водорода. Вот. Но если не получается, то температура все равно будет повышаться и повышаться. Вот. То есть, можно, можно, конечно, там попробовать употреблять много жидкости с содержанием вот этого водорода. Да? то есть живую воду там или питаться к этим ну там с витаминами там аскорбиновой кислотой вот с витамином из но если человек э, даже не дышит вот самостоятельно если он уже э, заболел то он скорее всего даже кушать не будет и даже пить не будет Поэтому ему нужно а, внедрять в организм именно вот этот а, водород. Вот. вот этот водород можно внедрять с помощью, а, допустим, электричества. Допустим, а, в одну ногу и вторую ногу а, опустить электроды через воду. Да? Вот. Вот это у нас вода, нога и электроды. Электроды плюс и минус. Вода насыщенная водородом, то есть катионом водорода. В таком случае вот этот отрицательный электрон, электроды будут притягивать катион водорода. А положительные... Электроды, электроды будут, будут протягивать анион гидроксила, то есть свободный радикал. То есть в одну емкость будет поступать гидроксила радикала, да? а в одну емкость будет поступать вот этот водород. То есть водород будет проникать в человека через ноги. Вот, через ноги человека. Вот, через ноги человека водород будет поступать. Так она будет э, постоянно очищать э, человека в, о, от, этих, от этих вот это, от этих гидроксилов радикала. И если уменьшится вот этот э, уровень гидроксила радикала, то скорее всего температура у человека понизится. Да? если там у него будет много водорода. Да? Вот. Здесь нужно постоянно выделять водород с помощью углерода. Да? Углерод нагревается, и нагретый углерод сгорает с кислородом воды, при этом освобождается катион водорода. То есть это делается путем замыкания древесных углей под водой, да, ну, сторонним напряжением э, замыкаются древесные угли активированные это где-то примерно 9, 9 ом вот э, графитовыми электродами при этом выделяется много водорода вот так возможно возможно можно было бы э, включить у больного иммунную систему и при этом э, вот, очищать вот эти свободные радикалы. Вот, свободные радикалы, ну, чтобы у человека не было м, повышения температуры. Вот. Но это уже дело инженеров и врачей. Вот. Так. Вот тестестерон. Тестестерон, который включает э, наш иммунитет. Но в э, яичках, когда холодно, да, э, если у человека, человек, человеку холодно, то в яичках вот, водород, водород сохраняется с тестероном э, с образованием дегидротестестерона. То есть... Э, тестостерон Это уже другой гормон, то есть, тестостерон, который соединил себе водород в холоде, в яичках, превращается в гормон дегидротестостерон, который полностью отключает иммунную систему. То есть, иммунная система просто отключается. То есть, происходит отключение иммунитета вот что это может дать дать вот человеку да допустим если э, у человека отключается иммунитет ну просто отключается иммунитет то человек получает м, подобие вот этого м, подобие вот этого м, прививка да м, то есть человек получает прививку от этого от этого коронавируса. То есть, потом, когда включается вот этот э, иммунитет, когда у, у человека повышается тестостерон, то иммунитет уже будет понимать и знать, что это коронавирус и он будет уже бороться именно с этим, с этой болезнью допустим с коронавирусом да вот но если у человека всегда включен вот этот дегидротестерон то иммунитет уже не будет понимать не будет понимать что у человека э, у человека вот этот э, коронавирус и он заболеет э, очень сильно да то есть у человека постоянно должен быть тестостерон. И иммунитет должен понять вот этот коронавирус, да? То есть, человек обязательно должен переболеть вот этой болезнью. Вот этим, вот этим коронавирусом, да? То есть, он должен заболеть, чтобы, чтобы иммунитет понял, что, что человек заболел. Без этого иммунитет не будет бороться с этим с коронавирусом. Вот. И если вот, допустим, человек борется с, этим, с, этой, с этой болезнью, борется, борется, вот, да. И в это время можно, конечно, отключ, отключить с помощью холода иммунитет с помощью вот этого гормона дегидротестестерона но если у человека нету вот этого дегидротестестерона, то, то есть если у человека нету тестостерона, то и дегидротестостерон не будет вырабатываться. То есть для того, чтобы у человека был дегидротестостерон, чтобы у него отключился иммунитет, у него сначала должен быть тестостерон, а тестостерон вырабатывается в надпочечниках. И сразу же превращается в дегидротестестерон в яичках. Значит, чтобы создать дегидротестестерон, нам нужно собрать тестостерон. Для этого нужно сохранять яички в тепле, вот, чтобы, чтобы образовался как можно больше вот этого тестостерона. Вот тогда и будет включаться вот этот э, иммунитет, ну, чтобы распознал вот этот коронавирус, да? Вот. Дегидротестестерон э, э, появляется, когда холодно. И в то же время, вот эти вот эти вот эти, вот этот катион водорода да, который борется с гидроксилом радикалом вот этот катион водорода она сохраняется в гидридах сохраняется в гидридах гидридах только тогда когда холодно то есть человеку должно быть холодно холодно вот и только тогда вот этот водород сохраняется только тогда сохраняется в гидридах тела. Вот. Но это объяснить как-то сложновато. И понять, наверное, все это невозможно. Но я попробую все же объяснить, почему это все так сложно. Но все же можно понять, и сейчас попробуем все объяснить простыми словами, почему это все так должно быть, почему все это так сложно. вот Еще вот можно попробовать во время, когда у человека отключается вот этот... Иммунитет, да, вот когда включаем дегидротестостерон, чтобы иммунитет получил привывку от коронавируса, да, нужно э, уменьшить действие коронавируса. То есть, чтобы когда у человека нету иммунитета, когда у человека иммунитет отключается в холоде, да, когда у человека иммунитет отключается, чтобы в грудной клетке не умножился вот этот коронавирус нужно чтобы человек дышал озоном воздухом который содержит озон озон это у нас дезинфектор да? а сильный окислитель вот этот э, озон озон или О3 вот. То есть озон как бы уничтожает вот этот коронавирус во время, когда у человека дегидротестерон. То есть это обязательные условия. Вот. Потому что когда у человека отключается иммунитет, когда у человека отключается иммунитет, вот этот коронавирус начинает распространяться. Вот. То есть, его сдерживал иммунная система, но потом, если у человека дегидрозистосерон увеличивается, да, то время вот этот э, коронавирус будет распространяться. И чтобы этого не происходило, надо еще вот это, чтобы человек озоном дышал. Вот. Ну, чтобы не очень много, иначе из-за концентрации озона человек быстро умрет. Потому что озон тоже у нас очень сильный яд. Вот. Поэтому концентрация озона должна быть в меру, да? То есть ее должно быть очень мало. Вот. Сейчас попробуем объяснить, почему все так должно быть. Вот. То есть мы живем в природе и мы должны жить в теплой природе, где нет ни дождя, ни холода. То есть мы должны всегда быть в тепле вот чтобы у нас яички были в тепле вот чтобы у нас был много тестостерона здесь тестостерона вот если у нас много тестостерона то соответственно у нас много водорода водород, вот Водород защищает от свободных радикалов. Тестостерон это иммунитет. И иммунитет. Вот. Иммунитет выделяет перекись водорода. Перекись водорода, перекись водорода выделяет гидроксилорадикал. Гидроксил сил ради к вот водород защищает наш организм от гидроксила радикала вот вот в таком в таком случае нам не страшны никакие болезни, никакие, никакой коронавирус. Это состояние ребенка, да, вот. То есть у детей половые органы не развиты, поэтому у них э, тестостерона намного больше, соответственно, водорода. Поэтому иммунитет у них работает очень хорошо и защищает от болезней, да. А у взрослых людей... Из-за холода образуется с помощью водорода и тестостерона гормон дегидротестерон. То есть вырабатывается у нас дегидротез. Вот. Когда она соединяется с водородом. Вот, да. Вот, да. Вот. То есть э, дегидротестерон отключает иммунитет. Отключает иммунитет. Вот, отключает иммунитет. Водород тратится, потому что при образовании дегидротестерона используется очень много водорода. Водород... Тратить. Все. Вот. Водород тратится. Имитет отключается, водород тратится. Вот. В этом случае нас может одолеть. Ну не может, а точно одолеет любая болезнь. Любая болезнь при этом одолевает человека. И чтобы всегда вот, защитить организм в этом случае, что нужно? Всегда нужен озон. Озон. Озон. Озон защищает в таком случае человека от болезней. От коронавируса, от всего. Что... В таком случае человек не заболевает. А еще нужно, чтобы всегда водород поступал. Водород вот и это происходит в холоде холод вот при этом при, при таких условиях человек тоже не будет заболевать вот то есть это у нас первый случай когда иммунитет включен и второй случай когда иммунитет отключен вот в таком в этих случаях у нас человек не будет заболевать то есть в холоде когда есть озон и есть водород водород который поступает в человека вот вот все это происходит на изоляторе молнии вот это у нас каменный уголь каменный уголь здесь у нас древесные угли Здесь у нас метан, вот здесь у нас метан, здесь у нас каменный уголь. Энергия молнии, которая падает сверху, из-за метана вынуждена распространяться через древесные угли. При этом выделяется анион гидрокарбоната, гидрокарбоната и катион водорода. То есть, выделяется катион водорода, который поднимается наверх. Допустим, здесь она находит грибы. Вот грибы. И под шляпу гриба сохраняется водород. То есть, вот, здесь у нас холодный дождь. Холодный дождь. И в гидридах гриба сохраняется много водорода. Здесь у нас стоит человек. Человек. Ему холодно, потому что идет холодный дождь. Энергия вылетает от волос, от волосков. Человеку холодно. За счет вот этой выходящей энергии, которая плюс, да, плюс, минус от воздуха проникает, которая от Земли тянет катионы водорода к человеку. И в холоде сохраняют. То есть холодный дождь. И в холоде сохраняется вот этот. Вот этот. Катион водорода. То есть тело сохраняет. Много-много водорода. А в яичках. Сохраняется вот этот. Водород. С этим. С тестестероном. С образованием дегидротестестерон. В этом случае у человека иммунитет отключается. Хотя он сохраняет много водорода, у него иммунитет отключается. Но человек коронавирусом не заболевает, потому что вот энергия от, от трав, от хвойных деревьев, которые выходят от всех иголок, от волос, от этого пуха, от усов, от бороды, все создает озон. Да? И человек вынужденно, он просто дышит, озонированным воздухом, да, и при этом все вокруг озонируется, то есть все коронавирусы уничтожаются, и человек не заболевает. То есть нам нужны именно вот такие условия, если у нас образуется вот этот дегидротестерон. То есть и мы живем в холодной планете, у нас планета не теплая, да. Вот. То есть, это условие изолятора молнии, когда энергия молнии выходит от наших волос. Да? Вот. Все это должно происходить на изоляторе молнии. Иммунитет отключается ну, по двум основным причинам. Это Первая причина – человек должен плодиться, размножаться, чтобы женщина родила, у нее отключается иммунная система. Ну, чтобы сперматозоиды были пропущены, и человек мог родиться, да? А иначе вот эта иммунная система не даст проникнуть, и женщина не забеременеет. Именно поэтому в холоде вот иммунитет отключается у человека. Но вторая причина, почему иммунитет отключается, это для того, чтобы вот эти стволовые клетки могли встраиваться в человека. Вот. Стволовые клетки образуются в этом, под волосами, то есть кровь индуцируется до стволовой клетки. Вот. Кровь забирает много водорода под волосами, и этот водород очищает кровь от кислорода, и кислород уже распространяется, распространяется, и встраивается в холодное тело да, в разных местах и начинается процесс омоложения да? вот человек омолаживается вот старые клетки уничтожаются иммунной системой и чтобы этот перекись водород когда уничтожает вот старые клетки, освобождает много гидроксила радикала и вот этот гидроксила радикала уничтожается водородом и вот для этого и нужны вот этот вот этот для этого и нужен водород вот этот вот то есть у нас планета должна быть теплой вот то есть это у нас первая планета где люди жили раньше 900 лет вот 900 96 лет вот почти тысячи лет жили люди да вот сейчас у нас лето и зима до да, холод и люди плодятся но при этом заболевает потому что когда холодно нету дождя нету озона вот нету водорода именно поэтому люди заболевают поэтому надо шить не маски а теплые трусы и теплые носки, чтобы человек, когда он спал, чтобы у него ноги всегда были в тепле, потому что холодная кровь от ног напрямую поступает к яичкам и охлаждает. И образуется вот этот дегидротистерон. Вот. И чтобы когда человек спал, у него ноги не двигаются, поэтому сразу охлаждаются. Вот. А днем, как бы он, если он ходит, и у нее яичко будет в тепле. И он хорошо одет, да, если он хорошо одет, вот, то он не будет заболевать. А ночью он обязательно должен хорошо одеться, чтобы у нее было тепло. Вот. В таком случае человек тоже не заболеет, да? вот. Потому что иммунитет его будет защищать, и у него будет много водорода. Вот имитет будет включен, вот, вот, но он может заболеть, да, допустим, у нее начнется сухой кашель, вот, начинается сухой кашель, и потом начнется подниматься температура, вот, и чтобы у него не поднимался температура, надо просто к человеку добавить побольше водорода. Для этого есть разные аппараты, допустим, аппарат, снимающий усталость или аппараты с высоковольтным напряжением, чтобы водород впитывался да, в организме. Вот. То есть, это на самом деле оказывается не так уж сложно. То есть, наш мир сейчас работает неправильно. Ну, чтобы защитить наши вот эти города, магазины, вот эти школы, да, можно использовать вот этот озон, да, озон. Вот. И... А здоровое население можно вот этот защищать вот этим водородом. Допустим, с помощью вот этих разных моржеваний, да, обливания холодной водой, э, хорошо питаться, вот, да, и при этом тепло одеваться, вот, чтоб, чтоб, иммунитет хорошо работал, и тогда как бы у нас болезней как бы не будет, вот. Э, изучайте информацию про изолятор молнии, чтобы вам подробно понять для, для чего и для кого вот, мы были созданы да, Богом вот, творцом коронавируса. Спасибо всем за внимание.